Всем привет! Очередная интересная версия происхождения человека из книги «Конфликты творения». Данная книга предполагает, что Землю рассматривали как плацдарм для выяснения конфликтов между некоторыми космическими народами, и из их ДНК был составлен человек. Всего в этом принимало участие Скуна 12 раз. Из них одна рептильная, 11 человеческих. Затем рептилии, которых загнали под землю, они, выходя на землю, это людоедская уже раса, они добавили от себя свое ДНК. Что должно напрягать в такой версии, если она верна, ну, мы говорим всегда лишь о версиях, что должно напрягать и очень сильно как мы знаем, вот волшебный сироп прошел такой слух, что в нем он изменяет ДНК человека и привносит какие-то участки. Каждый, кто его принял, становится собственностью производителя текущего ДНК. Это должно было бы быть даже смешно, потому что представьте себе. Бабу Фросю, которая напекла пирожки с капустой и продала, и каждый, кто у нее купил, получается, теперь ей принадлежит. Это неправильно, скажем мы, да. Тем не менее, это, то есть это доказывает, что человек такой придумать не мог, человек с земной психикой. Это не земная психика и это не земные законы, это то, чего мы не знаем. И через участки ДНК получается, всего лишь добавляя фрагмент, кто-то будет принадлежать кому-то, кто-то кем-то будет владеть. Это юридические права в нашем космосе, которых мы не знаем, где идет драка за генетику. По версии этой книги у нас содержится, получается, ДНК 13 раз, двух рептильных, одна, минимум одна людоедская и 11 человеческих. И каждый человек на планете принадлежит вот, каждой из 13 лабораторий, в равных долях или не равных, но принадлежит. Может быть, это было бы ответом, почему там в космосе при, принимают решение за человечество с ним, с ним ни о чем не разговариваем. Я искренне верю, я вижу, что есть те, кто нас защищают. Среди наших создателей есть добрые расы, которые отстаивают наши хорошие права. Но в том числе среди них людоедская раса рептилий, ради которой вывели свиней. Свиньи гибрид человека и кабана по версии книги. Им для того, чтобы быть стабильно в человеческом виде, нужны были доноры для поедания. А люди, видимо, начали сопротивляться. И Сириус, по их просьбе, вывел им этого гибрида, у которого физиология человека, а права животного. И, может быть, даже души вертятся в сансаре. Вот это очень страшно. Короче, мне самой хочется верить в красивую сказку, мне хочется верить в красивые версии. Вслух я буду отстаивать только красивые версии. Но я не могу не быть реалистом и не слышать остальные мнения. И услышав такое мнение, могу сказать одно. Мы ничего не знали про этот космос, как он живет. В нем идет просто гремучая драка за генетику. Происходящее с нами – это тугой-притугой юридический процесс, помимо прочего. То есть ДНК и суды, и суды и ДНК, какие-то правила поверх правил, и драка за ДНК. Может быть, я уже от себя фантазирую, додумываю, они конфликтовали эти стороны, и каждая хотела привнести от себя больше. Может быть, они не могли доверить созданию конечной версии человека друг другу. И, возможно, некоторая независимая сторона создала человека. Сейчас я уже сочиняю, но может быть такое, да. И эта независимая сторона, получается, уже 14-я, могла оставить свои подписи на ДНК, как бы судьи-арбитра. Мне, как идеалисту, вообще не очень нравится ситуация, где люди остались так в заложниках между всеми раздираемые внутренними противоречиями даже через генетику, везде виноваты и нигде не способны на что-то повлиять. Получается, каждое существо живет в своей музыке, и от каждого существа привнесено ДНК, которое противоречит другим. То есть у нас внутренние конфликты заложены генетически по этой версии, что возможно. Противоречия привносятся еще извне, через общество, через политику дополнительное. Мы обречены жить в противоречии вот просто везде. Кстати, люди по версии этой книги славяне, славяне, их происхождение связано с того кита, с того кита, но говорится именно о сибиряках, о суровых мужиках чернявых. А русы называются русами, потому что русская масть. То есть тут мне пока не ясно. Если бы кого-то называли пресс, выше, выходцем из созвездия Кита, то он бы назывался китайцем. Недалеко от Сибири, но, но есть неточности. Не Эти неточности еще можно обсуждать. По версии этой книги Альдебаран курирует немцев. Я такую версию уже слышала, что с немцами связан Штаршаран. И еще там перечислялись другие звезды и расы, другие интересы. И я так дальше догадываюсь, что может быть и души тоже, как представители этих сторон 13 рождаются на Земле для того, чтобы что-то выяснить. Что выяснить и какой выход из этого конфликта, если это конфликт. Но м -м, книга называет «Землю тюремной планетой», что Землю рассматривают как тюремную планету. Как вам нравится такая версия, насколько она реалистична? Я здесь не вижу причины, почему смешанная раса могла бы выяснить чьи-то конфликты или могла бы как вам нравится такая версия и как бы вы с ее точки зрения видели бы события дальше, что нужно было бы сделать человечеству, допустим. Пишите мысли, ставьте лайк и до новых встреч.